А можно я вам в начале видео расскажу про свой маникюр? Вот, он только его не видно, но он космический, просто атас, девочки, атас, я сказала, такое слово существует. Всем привет, кисы и коты! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня мы смотрим одну из ваших самых любимых рубрик трэш-маникюр. Перед тем, как мы начнем, как всегда, у меня для вас отчет удачи. Все те, кто поставит лайки за три секунды, вам будет вести всю неделю, так считаем, три... 2, 1, 0 Все те, кто поставил лайк, выдачи, отправляется к вам Ну а мы начинаем Трэш-маникюр, погнали Итак Обычный, простой, прозрачный ноготь У меня сегодня утром был точно такой же, пока я не сделала вот эти ногти Это что? Крыжок самодеятельности какой-то? Шизопластилин? Вау, это мороженки. Кстати, скоро лето, если вы не забыли. Вы не забыли, я надеюсь? Желаю вам настоящих летних приключений. Мне кажется, что это мороженое такое холодное. Вот, посмотрю, Нифига себе меня сейчас глюкануло. Просто бортовой компьютер немножко завис. Ой, морозно, свежо, холодно. Так и хочется лизнуть. Вы не говорите, что вам хочется. Хочется же. о, -о, -о, -о. Сердечные ногти. Блин, как это смотрится. Супер странно и супер необычно. Согласися. Сися, сися. <сосы> Они теперь красные. Я сразу вспоминаю Алису в Стране Чудес, где была такая кровавая королева. Там у них слуги были все в сердечках. Кровавая королева я назвала. Ее так называют? Я не помню. Неважно, вы помните все ее. У нее даже голова была в форме сердечки. На секундочку. Ого. Ага. Блин, ногти такие не очень. смотрятся, когда на них ничего нет. Они такие какие-то все... Какого-то желто-серого цвета. Не знаю почему, это же ногти. Но когда наносишь шлак, начинается настоящее волшебство. Это что? Я чуть не подавилась. Это, это что, блин? А -а -а -а, пипец! Паста болонезии у вас на ногтях. С пылу в жару, мои хорошие. Ой, это, это сейчас будет светиться все? Скажите мне правду. Скажите. Давайте, включайте! Вау. Ну, блин. Это, конечно, выглядит прикольно. Но как уходить с проводами? Такой ходит. Подождите, мне надо ног не включить. Я освещу вам путь в темноте. Это, конечно, важно. Подсвет счете ну, когда ты посвечиваешь путь другим в темноте, не забывай смотреть под ноги. Цитаты Ксения Гара. Ну, мне кажется, скоро уже выпущу какой-нибудь блокнотик с моими цитатами, с максимально дебильными. Ну и ладно. Но зато авторские. И отражают всю суть нашего бытия. М -м -м. Это что? О, бабки на ногти. Ну, если вы вяжете, тоже, ничего вы не бабка. Я тоже вяжу иногда. У меня котов три, я шерсть собираю с них, и вот такие вот спицы я беру, так а ты начинаю шить шарф. Шучу, я нет, конечно. Если бы у меня было на это время, может быть я этим занималась. Это что? Я сегодня все видео спрашиваю, это что, потому что я не, узна не узнаю с первого взгляда. А почему? Это что? И опять-то сказала. О, я не знаю, только бумагу я узнала. Все остальное я не узнала. Может, Вантус я узнала. Кстати, у меня никогда в жизни не было Вантуса. Вообще не понимаю, для чего он нужен. никогда-то ссора не было. Как он может там образоваться? Фисташковые ногти! О, блин! Я не знаю, как можно удержаться. Я так люблю фисташки. Я бы, наверное, уже все расчелкнула еще до того, как маникюр бы мой закончился. Вот так. Я обожаю фисташки, но они такие калорийные. Ну, в принципе, как и все орехи. Поэтому я стараюсь их не жрать. О, змея! Это змея. Похоже же на змею? Или на пламя? Или на воду? Воду, это вода. Я сегодня странная. Ну и ладно. Вам не привыкать. Ого, какое-то все цветно. цветно. Я говорю, у меня сегодня какая-то немножко... Я это подвисаю и слова путаю. Бывают такие дни. У меня сегодня еще все из рук валится. Я не знаю почему. Реально сегодня все уронило. все, что в руки брала, все у меня упало. Это ужасно было, включая телефон, наушники и все остальное. А еще я всегда взяла вот такую баночку пудры и начала ее закручивать, не закрутила, и она у меня опять выпала у меня из рук. Был очень трагичный финал у этой пудры. Да. Оплакивать ее буду долго. Это Микки Маус! О. Блин, как странно. Его уши смотрятся на ногтях. Это просто вообще шок-контент. Это Мини Маус. Есть Микки Маус. Это Мини была. Офигеть, как это выглядит! Ну, интересно, согласитесь, необычно. Блин, ну, конечно, широкий такой, блин. Я не знаю, смогла бы я так ходить или нет, или было бы неудобно, как лопата. Хотя... А чё, нормально? Секундочку. Чё мы тут? Оп, поймала. Это космос. дед от Гадыброс до Козмаза, когда я тебя визу по космосу Моросу. Понимаешь? Блин, прикольно было бы, если бы я шепелявила. Но я раньше шепелявила, потом меня отвели к логопеду. И я теперь очень страдаю из-за этого. Что я больше не шепелявлю. Это было прикольно. Зачем я послушала родителей? Не знаю. Я бы сидела с вами вот так вот разговаривала, и все было бы хорошо. Как этот. Никуда. Космос! Это космос, дети! Дети, взрослые, их родители. Вот так можно растянуть и кому-нибудь бам. Какие мысли у вас, девушка, неприятные. Вы какую-то гадость у сказали. Ну, извините. Где тьма, там и свет, где свет, там и тьма. Пополам. Пицца. Нельзя не соблазниться. Пицца, это, конечно, хорошо. Но... Пицца на боках это уже не очень. Это уже вызывает некие огорчения. Но когда ты видишь новый кусок пиццы, ты думаешь, ай! Ну и правильно, дожить на полную катушку. Кушать все, что хочется, ходить, чем хочется, танцевать, как хочется, говорить, как хочется, улыбаться, как хочешь, сыпелявить, как хочется. В этом и есть жизнь. Сколько сыра, посмотрите. <с> <görüş> ну давайте поприкалываться. Ножка. А, -а, а, женщина. Это что? Это что? Это кто? А, это мой друг. НЛОшка. Это же НЛО? Нет, это гринч. Это гринч. Я передумала в последнюю секунду, когда поняла все. Я думала, это НЛО. А, у них наоборот голова идет. У этого вот так, а у них вот так. Все, все, все, все, Гринч. Обалдеть! Хорошего рождества. Пипец. Вот это вот прикиньте на пальце. Зато типа у тебя есть друг. Да, типа ты с ним говоришь. Вот такое у нас сегодня было видео. Если вам понравилось, ставьте лайки. Напишите в комментариях, какой из маникюров ваш любимый. Да, какой бы все понравился. Подписывайтесь на мой канал. Я вас очень люблю. Целую. Пока.